Сколько бы не было вам лет, не грустите, вас не любят, ерунда, отпустите, не успели на трамвай, так бывает, может, это нас судьба предупреждает? Не гордитесь красотой, бесполезно, красота души важнее, если честно, коль не ладятся дела, подождите, и на красный никогда не бегите, нужно бедному помочь, не скупитесь Если нечего подать, помолитесь И чужое никогда не берите А душа, если болит, промолчите Вдруг надежды ваши не оправдали Значит много от других ожидали Если солнышком побрезгуют тучи День от этого светлее и лучше За зимой всегда весны пробуждения Есть у каждого из нас день рождения В каждом взрослом дитя горько плачет только мудрый от людей Счастье прячет, Коль гореть так до конца. С силой и не аистой, А ворон над могилой. Свою злобу на других не держите, Как бы не было вам больно. Живите, наслаждайтесь Простотой дикой мяты И в награду принимайте закаты. Сколько бы не было вам лет, Не грустите, вас не любят. Ерунда вы любите.